Привет, друзья! Сейчас мы посмотрим новый мультфильм Стальной гусь. Поехали! Привет! Поехали! <рывёк> <princessedirool> а, про царя, который сказал с... все переплавить. Приветствую милостивые государь. Сейчас Нет, как... Земли, как... А мы как... по правилам, по правилам, как озвучивает. разговаривает аллигатор. Да, я тоже поняла. танки. А мне кажется, они похожи на вагоны поезда поезда. Вагоны. Отцепились, поехали воевать. Видимо, были такие первоначальные танки, интересно. Интересно, вот смотрю, уже зима, да, у Геранда будет ли у новогодняя серия. Наверное, не будет. Должна быть. Кто такой браластенький приехал? Мощный. несли башку. Тут вообще серьезно едет. Серьезно, дядя. Это, наверное, есть этот стальной гусь. О -о -о. Что делать? Вот смотри, вообще даже ни одно, ничего не берет его. Ну, То, что они маловаты. О, Менделе... только Менделеева сражаться с ним. Да таблица менделеева вот сразу видно Он не ожидал смотри-ка отправляйтесь на захват моста и я с ним разберусь же что у них есть менделеев что бы они без него делали <связь> А ты знаешь, вот то, что уже зима. Как то комфортнее смотреть. Как-то снова как-то как комфортнее, не знаю. Да, уютнее? Да, уютнее. Ух ты! Да они хоть не воюют. Мне кажется, в плюмом по победит. Менделеева даже глаз закрыт. Видишь? О, так он и крупнее. Ну, да. Давай. Сейчас прикроется. Ты блин, читер, нормально. Еще давай разочек. Ой-ой-ой. Ага, так, подожди-ка. Что-то такая. это хитренький взгляд. А -а -а. Вот гусь. Ага. Ну что, Гусь? Это видно, что помощнее. стрек удивился. Просто теперь они такие двое больших на одного. Ну да, слышишь, сейчас мы деревья пострадает, так конкретно. Паунутого! Как сказать? Надеюсь, что нет. Ну, ну должен же выиграть, правильно? Если вам понравилась серия, вам нужно. Вы знаете, что нужно сделать, нужно поддержать. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!